Привет, ребята. Насмотрелся я интернета, короче, и решил в интернете заказать в компании Wikimart XYZ, которая находится в Москве. Казан. А потом захотел еще и поварешки и кое-что еще. И сейчас мы посмотрим, что же мне пришло. Так. Ждал около 10 дней Сейчас будем распечатывать пришла. Казан, говорят, хороший Вот это да Нифига себе, какой половник. Нифига себе, да он настоящий. Ёлки-палки. Ну, спасибо, спасибо. Так, отложим. Вот это черпачок. Вот это я понимаю, настоящий. Какой-то вот, не китайский как то Какой-то вот, таких я и не видел в магазине. Так что, ребятки, сейчас будет еще интересней Офигеть Вот это упаковали Как будто хрустальный Тяжелый Так, Еще ничего нету больше ух тут крышка такого видно надеюсь может так лучше будет видно пленки не жалеет так 6 литров 6 литровый Крышка. Легенькая, хорошенькая такая. Ну а казан. Так, это мне подарок такой. Семена. Какие-то. А, понял такие. Ну, блин, забыл, как они называются. Ну, короче, блин, забыл. Кем не бывает, правда? но да, какой-то он жирный такой, серебки, но клевый. Вообще, прям, вот, сейчас я вам покажу. Вот, видите, дно блестит. Я видел на рынке тоже как бы казаны из намангана На том рынке, оп, там тоже кто-то занимается. Ну, там и дырки. И какие-то, в общем, в общем шуршавости какие-то. Я не понимаю. Плоское дно. Плоское дно. Хороший казанчик. Прям для дома, для плиты максимум, что нужно. Так, спасибо, конечно, большое. Так, казан поставим вот сюда. Вот. Так, следующее. Открываем следующее. Блин, забыл, как. А, зерра! Это же зерра настоящая. Да. Так, что здесь вообще Даже не знаю. Как она открывается. О. Вот, будет завтра как раз.. Мусорный день, надо будет мусор вынести, если бы ветром не раздуло. А ну-ка, пойди дай, Здравствуй. Это же чайники. Это же чайнички какие-то. Я их сильно и не хотел заказывать. Ну... Подумал, пусть будут. Мне сказали, что никогда не пожалею, что их заказал. И сейчас мы посмотрим. Блин, они на самом деле необычные. Елки-палки. Да он красивущий, смотрите. Смотрите, какой чайник. Да я таких и в магазине даже не видел. Он прямо с таким оттенком. Еще дырочка вот такая. Темновато как-то, видать. Ну, чтобы воздух выходил, видать. Опа. Офигенный чайник. Просто, да, такому чайнику только радоваться можно. Так. Вот еще что-то. Но это уже не чайник. Заварник, вернее, чайник, говорю. Фоль какие. Да это же под все. Вы же понимаете, что это под все. Хоть чего туда можно налить и насыпать. Ну и тут много, шесть штук. Так, еще до упаковки долгожданной 10 дней примерно ждал ой тут как будто какой-то маленький казанчик не понял это тяжелое что-то где а -а -а. это же тоже самая штука Блин, как они надежно упаковывают можно смело почте отправлять там кидают и бросают я думаю что да как бы это не швырнули оно не разобьется Маленькие ляганчики. Ой, какие красивые. Смотрите, какие. Ой, да их тут сколько. Ой, офигенно. Какой можно накрыть красивый стол. Офигеть. Ой, они все разные. Ой, они все разные, все красивые. Да? Смотрите, рисунки, вот смотрите. Так, сейчас Вот. Видите, тут красный, такой цветок, тут вообще другой. Там еще другие были. В общем, все разные. Вот спасибо компании они занимаются именно как бы проверенный проверенными казанами ну, чайник вообще красивый красивый прекрасивый чайник я не рекламирую на самом деле так есть смотрите может темно как бы не солнечный день ну а крышка как, типа литье плохое вот смотрите Нормальное литье, никакое оно не страшное, прям, ну, не знаю, слов нет. Ох ты, какой тяжелый, толстый, ребята, какой он толстый, да тут, блин, мне кажется, это будет супер, это будет супер плов, либо, либо, супер все там будет, это же... Так. так. А вот еще ножик хотел я же, чтобы ножик мне прислали. Блин. Я хотел уже выкинуть коробки. Смотрите, ребята. Смотрите, я думал уже все. Фух. думал все, я из-за него забыл. Вы представляете, я могу просто вышвырнуть коробки, как бы на мусор, Эх, мусорить, так мусорить, сейчас я его открою, покажу поближе, в общем смотрите, конечно видно как-то не супер, света мало, может так даже лучше видно, в общем он в чехле таком, ну чехол конечно ну чехов кожаный походу Да О, Ни хрена себе Вот это ножик А ну Да у него звон Вообще другой Он такой приятный Им крошить Вот с рисунком таким вот Вот смотрите какой он. Лезвие у него Сходит видите вот Прям на ноль Здесь такой толстый но толстый, вот я, я говорю вам, что он толстый И вот прям Оно гнется, нет? А, это не... Как бы ну, не гнется Какая-то бороздочка такая Ну, ножик Ну, очень красивый Ну, короче, такого ножа ни у кого нет Это сто процентов Будет только у меня Короче. Эх, а так, охота что-нибудь поделать. Так, ну, спасибо за просмотр. И советую Вики Март. Они не обманывают, на самом деле присылают. Вы уже, наверное, много видео увидели про них. Все прислали. Конечно, в подарок прислали мне зеру и какие-то специи еще. Ну, как обычно всем. Большое спасибо. Заказывайте смело, не бойтесь. Особенно девушка там такая светленькая, она отвечает на все ваши вопросы. И можете задавать, не стесняться, и она получите ответ от нее уразумительный, понятный. И все это происходит не спеша и как бы с толком расстановкой. Так что <coughs> удачи вам. Заказывайте казаны смело.